Hello my dear subscribers and my channel and today we begin to play "Soul Worker" from the current to show based in the English interface okay. Ёбаный контакт! выебу его во все щели! Ну ладно, не будем сейчас о негативном и извиняюсь за мат Естественно мы переходим сразу в дело это очень такая новенькая игрушка, как я сказал ранее, на английском языке. Естественно, вам должна она понравиться, даже после того, как я вам сейчас расскажу о ней, даже покажу. Потому что я вот буквально перед тем, как начать запись, ее, в нее поиграл довольно-таки. Ну, часа 4 я точно потратил, потому что здесь управление такое но Довольно-таки новые для нынешних игр и довольно-таки старые. Потому что здесь вроде ты уклоняешься, но урон откуда то к тебе идет. Вроде ты прям, ну, прям мастер уклонения мастера ниндзя будешь. Сейчас я вам расскажу о, о, буквально пару классов, которые тут есть. Кто что из себя представляет. И скажу, что даже тут новое появилось. В основном было всего только 4 класса. Это Харри Эстинф, она мечник тот же самый, тот, то есть ближний бой там танк, да. Потом Эрвин Арнклаевич, это парень, а я вообще сам поначалу думал, что это девка без груди. А это оказался парень и я доволен им, я играю им, это снайпер, он очень хороший в дальних боях, но очень слабый в ближнем бою. Потому что его могут там прям отряд окружить и помер. Я может даже, сегодня может, и, может так и случиться. Потом идет также ближний бой. Это как ассасин будет считаться Лили Блумбер Чен. Она, как я сказал ранее, ассасин. У нее самое оружие это коса, она очень мощная и, естественно, в ближнем, в ближнем бою она очень такая агрессивная, атака хорошая, защита плохая. Потом идет э, Стелла стэ, Это Хил по сути говоря. Она как бы саппорт, если кто из любителей дотки, тот поймет. Они, она помогает, лечит, но в ближнем бою также она очень плохая. Но дальний у нее хороший, потому что я видел, я играл в отряде, в котором были вот эти все персонажи. Ну, естественно, новый класс, который, ну, я не скажу, что он очень такой прям хорошо востребованный и его везде видно. В основном все играют тут Хару, Лили и Эрвином. Все, out. А вот Стелла как-то, ну, можно сказать, на одну, на одну Лилю приходится 4 Стеллы. Ну и Джин Сей Это ближний бой, так же как и Хару и Лили. У него хорошая защита и хорошая атака. Этот же, по сути, он и есть танк. В основном только танк. Атака он него. Может я и сказал, что хорошее, но она очень плохая. Он может принимать удар, но бьет он очень долго. Поэтому я вам о них немного рассказал. Может даже потом покажу каждого по очереди. Но у меня по крайней мере только один персонаж. Это Эрвин. Что ж, давайте начнем. Пару локаций я пройду с вами. Покажу их собственно. И мы будем... Конечно, видео получится очень короткое, потому что, ну, немногие будут рады видеть английский, ан... английский язык, потому что, ну, кому охота играть на, англи... на английских играх, когда всем охота русский. Подавай только русские игры с русским языком. Но я вам скажу, даже да, звук что-то какой-то громкий. потому что всем надо, русские, даже мои знакомые, им я читать ничего не буду, так что, ну вот, такие задания даже есть, вот, И ой, вот этот самый есть новый класс, который редко виден, а это уже подходит под мой, да, или нет но не суть важно что ж давайте я вам покажу как вообще тут локации присутствуют даже если и вот кстати я вам покажу тот тот самый момент который я вам говорил что в ближнем бою ему нету равных он быстро слежет вк один нафиг А теперь вы поняли, почему я сказал, что он откаривается? Ай-яй. Вот. Первый признак того, что в ближнем поеде его говно. Также вам надо будет тут постоянно закупаться хилками, чтобы не сречь заживо. Кстати, вот я сейчас прокупил, пошел в бой, не закупился, хотя сам знал. Конечно, комбинируйте всякие различные атаки, потому что они вам очень потребуются здесь. И чтобы вы узнаете даже новые для себя какие-то моменты, да, навыки там что сможет сделать ваш персонаж например вот этот боковой удар для меня вообще был новостью когда я сделал вот Ладно. да я понимаю сглупил сглупил надо было закупиться хилками и только тогда идти в бой ну и сейчас мы тогда это исправим. Ой-ой, наверное, уже даже и не раз. Замечаете, что я говорю? Почему не выходит в видео? А, как бы я вам скажу прямо? Просто лень. Ага, спасибо. Так, 500 хп. Ты... 100 хп 5 процентов. А у меня что стоит? Сейчас быстренько посмотрим. А -а. Так ты у нас устанавливаешь 10 процентов от жизни. Ты восстанав. И перезарядку у него 20 секунд нет давайте лучше вот этого возьму штучек так не мне столько не надо 42 Нет, 50. давайте 52 возьму все вот закупились мы собственно сейчас установим Ой, хлам надо будет потом продать Сейчас мы выполним тогда миссию. Я вам покажу, как они вообще проходятся. Тут вот это уже вторая локация, собственно, непосредственно, которую я прохожу спустя 4 часа. Потому что только в одних заданиях там надо будет пройти полностью локацию и пойти на хард. На харде будет посложнее. А, потом еще тут затмись. Вот непосредственно еще надо тут улучшать оружие, которое на вас одето. Я, естественно, это все делаю. У меня уже оружие. А, тут материалы еще главное надо найти. Не найдете материалы, считайте, ваше оружие просто бесполезный кусок грана, который никому не надо. я естественно улуч... буду сейчас вот улучшать после этого если конечно еще и так да, блин успокойтесь ребят все ушли победили пришел увидел победил вообще я вот как в плане сюжета она очень такая заинтересна может заинтересовать и вы будете непосредственно если вам интересно изучать чисто только один сюжет то тут ру... флаг вам в руки и поздравляю вы будете в моем числе потому что мне тут сюжет очень понравился может даже хоть отчасти я на гресек не знаю я переводил с помощью Google переводчик окей okay, Google помогли вот видите я даже за жизнь не слежу потому что весь прикол в чем надо собрать врага в одном месте чтобы он вам не мешал и вы можете уже Вам корейский язык я помер. Только походу не пройду. Ой, Слишком много мата, да? Много, много. Будем исправляться. И мы, естественно, будем с вами сейчас. Ну, то есть я сделаю сейчас улучшение апгрейда, там всего, чего можно. Доспехи оружие и.. Ну да, тут кроме оружия и доспехов ничего лучше не надо. Тут как бы можно еще и много чего встретить, даже если вам будет интересно, повторюсь-ка, если вам будет интересно непосредственно само прохождение, да и... Армор, грушка... Сейчас, сейчас... Я непосредственно хочу как бы заняться всем, вот полноценно проходить эту игру. зашибись денег нет. Да, Круто вообще. Так, это был у нас сейчас апгрейд, который я вам непосредственно показывал. Да, продам. Продать, продать, продать, продать. Сейчас день уже к заработаем. Вот так происходит со штирочка. Все, пошли, апгрейдимся. Да, тут приходит каждое время, там, каждые полчаса, приходят награды различные, которые можно открыть, получить что-нибудь. И вот сейчас была монетка, вот, вот здесь непосредственно покупаются различные всякие шмотки, помощь, одежда и тому подобное. А вот сейчас, особенно после вкладка это выкуп предмета. Так, нет, не это не надо. Сейчас, сейчас народ... у меня друг есть пои недоволен этим, что получаю. Ну а что поделать? Хочешь, играй? Хочешь нет? крафтим, вот тут непосредственно оружие на свой класс я оружие крафтил вот оно само находится тут, непосред... тут можно конечно получить различное а оружие эти, получается задание и с них вы улучшаете получаете что-то Дальше, уровни, уровень, естественно, сложнее становятся. Что ж, давайте мы попробуем непосредственно выполнить, наконец, тот квест. И на нем я закончу. Все серверы находятся непосредственно в Европе, потому что игра, как вы сами видите, на английском вся языке. Есть, конечно, и корейская версия, но ее я не искал, потому что я сразу... Я наткнулся вот на этот язык, на английский, поэтому мне как бы с ним проще работать. Так, неожиданно замолчали. Не Потому а что его камня сейчас тут всего штурмуют. Ай-яй-яй, больно. Вот, мы я попробую, конечно, сейчас при вас сначала пройти. А потом, если у меня не получится, то естественно я вне записи. Вне записи уже а ай яй больно. Вот, изучая различные комбинации, там, действия, можно понять. Как я говорил, повторюсь, в третий раз, возможно, даже. Что можно понять, какой, какие лучше движения использовать на своем персонаже. Некоторые могут оглушить, перевернуть или даже замедлить врага. Вот у меня постоянно движение на оглушение, потому что этот класс он больше как... дурак кто хорошо английском естественно тот текст переведет почитает его и поймет о чем речь было даже с помощью Google переводчика пускай переостановится давай давай давай Тут даже нужна определенная дистанция на то, чтобы попасть в его врага, уничтожить его. Так, сейчас я постараюсь отхилиться. Ой, ой. прям чем-то я конечно не хочу вот с чем-то сравнивать ее но она очень похожа на вот своими такими всеми действиям на игру Black потому что также там присутствует нет то их кто такой ой, -ой, -ой. А, построл кусок она очень такая ну, своими этими движениями очень похожа на блокдыз потому что там также надо уклоняться на на на на на на на на ну а вот он. Вон. Который будет вот, вот, с нами в диалоге. Ой-ой-ой, ой-ой. Иди Ой уйди. -ой уходи. На тебя. Получили распишись. За <звы> на тебя твой надо он клона призвал Отхиливаемся, отхиливаемся Кстати, внизу Это наши помощники Которые нам будут Помогать, если их правильно еще призвать Блять, иди ты нафиг Что раздержался? Да что ты лежишь-то, сорвай, давай. Так, тут тратиться еще не надо. Да?